Воля Божья абсолютно для всех людей состоит в том, чтобы люди хранили себя в чистоте и святости, чтобы они не оскверняли себя этим миром. А христиане говорят, Иисус уже все совершил, нам уже не нужно бороться с грехом, нам уже не нужно бороться с искушениями, нам ничего не нужно делать. Нам нужно просто жить и называть себя христианином. Но апостол Павел писал, что вы еще не до крови сражались против греха. Если ты каждый день не сражаешься против греха, если ты не сражаешься против испытаний, искушений, которые приходят в твою жизнь, то, мой милый друг, ты на очень опасном пути, ты в очень опасном обмане. Есть люди, которые говорят, а зачем мне бороться с грехом? Зачем? Они идут каждый день на компромисс с грехом, они в своих мыслях, в своих словах грешат и говорят, что это нормально, они не борются с этим, они не воюют против этого греха, они пошли на компромисс с грехом, они говорят, что у нас есть кнопочка, на которую мы нажимаем и Бог нас обновляет, это кнопочка обновления. Мы перед сном обновляем, обновляемся, мы приходим к Богу и Он омывает нас своей кровью и мы обновленные и так каждый день. Нет, так не бывает, это заблуждение, это заблуждение, ты должен каждый день бороться против греха, Господь видит твое сердце, если ты лукавишь, если ты лукавый человек, если ты играешь в эту глупую игру, которую дьявол тебе придумал, который ты просто приходишь каждый день, перед сном молишься и Господь тебя обновляет и очищает, это заблуждение, это заблуждение, если ты каждый день не воюешь против греха, каждый день, если ты не стоишь против козни дьявола, который он строит тебе каждый день, то ты теплый и Господь извернет тебя однажды из уст своих, Он вычеркнет тебя из книги жизни и все, тебя срубят, как гнилое дерево, непригодное к жизни. Мой милый друг, не обманывайся, не обманывай других людей, Живи в святости, храни себя в чистоте и святости. Ни в коем случае не иди на компромисс с грехом, ни в мыслях, ни на словах, ни уж тем более на делах. Проснись, пробудись, начни жить свято, начни воевать против греха, чтобы Господь не изверг тебя из уст своих, и ты не закончил в аду. Да благословит вас Господь наш Иисус.